Всем привет! Я Елена. Сейчас у нас раннее утро. Самое время узнать, если вы в разлуке с любимой и с любимым. Самое время узнать, что там у него или что там у нее. Сейчас происходит. Ну, а узнавать мы будем на картах Ленорман и на картах Кипер. Будет две позиции, так что представляем себе нашего или нашу любимку, думаем о ней о нем да, рисуем какие-то сладостные картинки, встречи, возможно, вы давно не виделись, и хотите получить какую-то такую немножко секретную информацию, что сейчас он или она делает, да, что, что происходит в жизни у человечка, а солнышко и карты. Помогут нам в этом. Итак, загадываем вариант номер 1, вариант номер 2. Загадали. Ну что ж, делаем расклад на первый вариант. Основная карта, О -о -о. выпадает карта нашего мужчины, любимого. Скорее всего девчонки зашли сегодня ко мне в гости на огонечек. Ну что ж, могу сказать, что он в раздумьях и в больших планах по отношению к вам. Я это точно знаю, потому что эта карта, основная карта, можно сказать, в этой колоде. Да? она всегда выпадает, когда речь идет о основных мыслях загаданного человека. А сейчас более подробно посмотрим, что именно он думает. Смотрит он на карту Лили. Это карта верности, благородства, долгих отношений, сексуальных отношений. Вы очень нравитесь этому человеку. Более того он, наверное, сейчас видит сон о вас и достаточно эротический. Что еще у нас здесь есть? Карта кольцо. Какой красивый у нас получился расклад. Ну что ж, я бы даже сказала, это не расклад, а берег. Мужчина смотрит на кольцо, и рядом у него букет с лилиями. М -м -м. Из времени Ленорман я могу сказать, что этот мужчина покорен вами и мечтает сделать вам предложение. Так что в конце коронавирусной истории, я думаю, у вас будет повод поговорить об этом. И еще у нас карта скрытности, да, такая карта облаков. Она говорит о том, что пока не пришло время. Но так как основные карты у нас выпали союза благородного, верного и очень страстного, то всего лишь эта карта указывает на то, что пока что он в раздумьях. Но мы уже знаем, куда и на что смотреть. Правда? Давайте подтвердим все вышесказанное картами Ленорман. Что они нам скажут? Ой, картами Кипер. А они нам скажут, что мужчина пишет нам письмо. Хотя у кого-то это может быть весточка в виде естественной смс или там звонка, или что-то еще. Может быть он придумает что-то поинтереснее, но в любом случае это будет знак того, что мужчина в больших планах. Также наоборот у нас Долгая дорога, он ищет путь, чтобы поскорее приехать, увидеть вас. Первая позиция по ней – все. Она была просто вау. Не знаю, какие карты редко выпадают. Давайте теперь посмотрим вторая позиция. Кто из нас загадал вторую? Итак, карта башня. Ну что ж, человечек, которого вы загадали – мы сейчас немножко одиноко, еще он много трудится, возможно это такой труд, если он живет в своем доме или она живет в своем доме, труд такой, э, как в саду, да? может быть что-то по дому, такого характера, потому что здесь на карте у нас все-таки больше природа. Башенка, да, больше проигрывается как в саду, во дворе, вот что-то такое, да, человек много работает, то есть с пользой проводит это время. Что еще можем сказать, давайте посмотрим. Чем еще занимается? Так. Опять выпала карта кольцо. Кольцо. Ну что ж, давайте посмотрим еще, что у нас с этим рядышком, колечком. Карта потерь, карта крысы. Возможно, вы выбрали человечка, у которого есть кто-то, да, какие-то отношения. И вы бы хотели посмотреть, как он там живет. Да? Возможно, вы находите в какой-то э, фигурке, треугольнике, либо квадрате либо еще какой-то, и вам интересно посмотреть, что там у него в отношениях. Могу сказать, что ему не очень хорошо в этих отношениях, потому как рядом с кольцом выходит карта крысы Полинорман. Это говорит о том, что человек либо подумывает о том, что хотелось бы поменять партнера, либо ему очень одиноко, да, по карте башни основной с этим партнером или партнершей. И, возможно, поэтому вы, собственно, и смотрите на этого человечка. Еще карта следующая говорит да о переменах в его жизни. Карта корабль, полинормам говорит об изменениях. Изменения в чем? Скорее всего, в статусе да женатого человека либо замужней женщины. Поэтому в данном случае мы смотрим на то, что а, как бы это эта позиция. Говорит скорее о грустном, да, об одиночестве. Но так как у человека скоро будут перемены, мы сейчас посмотрим на Кипер, какого плана это будет перемены, То, может быть, не стоит и расстраиваться за него. Так. Конечно, одиночество в такую пору самоизоляции мы все, наверное, испытываем. Но посмотрим. Что у нас выходит, в чем перемена, в чем одиночество. Да, опять-таки выходит карта основная мужчина, видите, это касается мужчины. Значит, меня все-таки девочки сегодня смотрят и во втором варианте. Ну что ж, мужчина, да, он очень одинок сейчас, ему не хватает чувств, скорее всего, с партнером, с которым он сейчас. Либо у него ссоры там, либо какие-то невыясненным вопрос, в любом случае, не будем туда вникать. Важно, что все это очень скоро сменится на какие-то хорошие перемены. Давайте посмотрим, какие именно смотрите, комьюнити. Он будет общаться, очень много общаться на этой неделе, которая вот скоро начнется. Да, ли у кого-то а, есть возможность. Большего общения с этим человеком, да, что принесет ему, да, вот по этим картам, принесет ему большую удачу и большое удовлетворение от жизни. Почему? Потому что по вот этой карте ему сейчас не очень хорошо. Так, давайте еще посмотрим, все-таки хотелось бы раскрыть общество, да, что именно, что именно принесет ему общение с другими людьми, да, о чем это? Да, о новых каких-то знакомствах. Мужчина очень хочет познакомиться с кем-то, влюбиться. Либо у него уже есть кто-то, и он бы хотел к этому новому человечку приехать по карте, по карте корабль. То есть действительно есть такая потребность, одиночество его загрызло, замучило. Что еще можем сказать? Да, наоборот у нас отчаяние. Видите, второй раз выпадают такие вот карты немножко подавленного состояния, и он хотел бы, да, как и в первом случае, он бы хотел поскорее, чтобы открылись дороги, потому что ему не терпится перемен. Перемен в чем вообще нет. То есть это, если здесь смотрят девочки на своего сослуживца, либо родственника, он очень хочет нового общения, ему очень тесно в том общении, в котором он сейчас находится. Возможно, он даже один проживает. Возможно, ему сейчас тяжело, и было бы неплохо, если бы вы каким-то образом поддержали этого человечка. Ну что ж. Видите, выходит э, в этой позиции карта главная женщина, все-таки он держит дорогу главной женщине, главная женщина для него это будет, потому что вы сейчас смотрите этот расклад. Ну что ж, здесь позиция понятна, мужчина находится в треугольнике и хотел бы расстаться, остаться да, с вами. И вот поскорее начать новые отношения. Теперь я уже могу точно прочитать эту позицию. Она была не такой уж и депрессивной, она была скорее о том, что есть импульс, есть желание. Возможно, вы сами об этом когда скоро узнаете, почему? Потому что мы сейчас смотрели то, что пока вам не видно, то, что скрыто, и как никто карты это нам показали. Ну что ж. Я рада была вам помочь в ваших вопросах. Предлагайте темы, потому что каждый день темы меняются, и от того, какая тема набирает большее количество голосов, от того и будет понятно уже, сколько позиций делать, сколько делать каких-то, на каких колодах вы бы хотели больше раскладов. Какие, собственно, расклады. Может быть, сделать в следующий раз Гранд Таблон или Норман. В общем, девочки, мальчики, будьте поактивнее, пишите, что проигрывается. И желаю вам, чтобы этот день, который так хорошо начался, был для вас не такой, как обычно, а был какой-то романтично, радостным. Ну что ж, всех вас обнимаю, целую, пока.